доброго времени суток дорогие друзья и гости моего канала youtube я екатерина клопенко являюсь успешным mlm предпринимателем а также одним из основателей проекта бизнес биоси сегодня для вас я сделаю совершенно короткое видео о том как взять ссылку на свой пост такой социальной сети как facebook сеть такая скажем уникальная все достаточно в ней посложнее, чем в других социальных сетях, в том числе и элементарная вроде бы как вещь взять ссылку, но все это будет не напрямую, а через несколько действий. Итак, давайте я открыла свою страницу Facebook, выберем самый элементарный первый пост, здесь на каждом посту да, есть вот такие вот три точечки. Мы их нажимаем, то есть мы можем тут редактировать, ну, в общем, изменять дату и так далее. Нас интересует э, показать вкладку. Нажимаем. У нас пост открывается совершенно в другой вкладочке, в отдельной, но нам необходимо нажать Ваши публикации. Вот таким образом наша публикация, наш пост открывается совершенно в новой вкладке. Э, один его абсолютно не отвлекают никакие другие посты. И вот ссылка, которая находится вверху, это и есть ссылка вашего поста. Давайте проверим. Я скопировала. Сейчас зайду совершенно в другой браузер на свою совершенно другую страничку. То есть я просто в браузере нажму этот пост, и этот пост откроется на моей совершенно другой странице. Да, вот вы видите, да, то есть открылся именно тот пост, на который я и взяла ссылку. Вот таким вот образом, не незатейливым, можно взять ссылочку на пост в такой социальной сети, интересной, как Facebook. Что ж, если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, обязательно нажимайте на звонок возле подписки. До новых встреч, с вами была Екатерина Клопенко.